Всем привет, друзья! Продолжение темы Парачейного на Кусама. Сегодня еще закинул два проекта. Вот вы видите их на экране. Первый и второй по счету. Picasso и Бит Кантри. Я недавно заносил в Интегрити Нетворк. Но судя по всему, как, с каким настроем закидывает сюда КСМ, я вижу, что вот так по счету, скорее всего, и будут победители Поэтому этот проект, ничего страшного, я думаю, победит на третью неделю. Первую неделю закроет, судя по всему, Пикассо и Биткаунтри Пионер. Так вот, сегодня разберем именно эти два проекта, посмотрим их экономику, посмотрим, сможем ли мы э -э, окупить нашу Кусаму, да, и что мы вообще можем э -э, с этих проектов заработать. Кому это интересно, присаживаемся, Поехали. Итак, напоминаю, что больше информации делиться я буду о парачейнах, ну и вообще всех направлениях, которые приводят к в интернете, особенно на криптовалюты. Я делюсь в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь прямо сейчас, не забывайте. Итак, Пикассо. С чего начинаем? Давайте посмотрим, прежде всего, какие есть инвестора. Есть два топа, видите, здесь на парачейне инфа уже выделяет. Это Almeda Research и DFG. Также есть много-много еще партнеров и инвесторов, которые предварительно занесли профинансировали Picasso. И что это за проект? Ну, во-первых, это, опять же, всем знакомым нам DeFi сектор. И они, в принципе, что у них уже есть? У них уже есть такое, как Mosaic, это бридж своего рода мост который помогает между Lair 2 решениями перебрасывать монетки, делать трансфер э, с монетом Polygon, Warbitrum, Avalanche, Moonriver, туда-сюда и обратно. То есть э, все это интересно, все это хорошо. Это с готовых продуктов. Также они сделали Launchpad, и что в нем самое интересное, они делают... Э, ну, я не сказал, что проблему, но одну из задач решает, что, к примеру, если вы хотите законтробить свои ксм мы всегда вносим там КСМ, пользуясь того проекта. Они все это будет предоставляют возможность заносить с других токенов, там USDT или Ethereum в сети ERC-20, что тоже, я думаю, ну, будет пользоваться спросом да, в сети той же самой Кусамы, ну, я так понимаю, и Палкодота. Поэтому, в принципе, проект интересен. Сюда закидывает очень неплохо, уже практически... Где он делся сейчас? Здесь практически уже собрали 100 тысяч КСМ. Здесь немножко неверная информация. Пишет, что 200 тысяч они собирают. Они собирают 100 тысяч, потому что общая эмиссия у них 10 миллиардов будет. Вот этих токенов всего выделяется на краудлон 20%. процентов. 20% процентов, соответственно это 2 миллиарда. И награда, как мы видим, за один КСМ они дают 20 тысяч. Вот этих пика, да, своих монет. Если мы два ярда разделим на 20 тысяч, то мы получим, что собирать они будут 100 тысяч ксм, а не 200. И что мы можем определить? В принципе, такие проекты, они стреляют в среднем там, от 70 до 100 миллионов на начальном этапе. Да? И из этих там, двух ярдов они, смотрите, сразу... При выпуске, да, ТГЕ 50% будет отдавать нам, а 50% будет э, линейно разлучено в течение 48 недель. То есть, э, ну, грубо говоря, давайте возьмем, если 50% будет ярд в обороте, и в капа там, к примеру, 100 лямов, может, даже 200, не знаю, посмотрим, насколько хайпанет этот проект. Ну, центов 10, да, мы получим. Это такие сильные расчеты и... Я считаю, что как минимум здесь, если 10 центов будет, и у нас за одну кусаму дают 20 тысяч, сами можете посчитать, что это около 2 тысяч долларов. Ну, считаю, вроде многовато, но в принципе, вот по, по таким раскладам, как они дают, в принципе, все это может быть. Но даже если самые хреновые расклады возьмем, капу там 50 миллионов, то даже какую-то тысячу, я думаю, ну как минимум вернуть КСМ мы должны уже сразу при первом выпуске. Потом у нас остается, в конце еще вернется КСМ через 48, людей, 48 недель, и еще мы будем 50% токенов линейно получать. Поэтому я считаю, именно за этого сюда несут, потому что математика здесь в принципе такая неплохая. Итак, чтобы законтрибютить свои ксм да, нам нужно перейти э, куда нам перейти на пикассо нам нужно ну, я вам оставлю ссылку под описанием вы сразу нажмете перейдете если захотите сюда закинуть что-то и поучаствовать в краудлоне, да? сразу видите уже в стейблкоинах, то о чем я говорил в сети rc20 USDC, здесь есть э, можно закидывать также ну, мы видимо она не сильно пользуется спросом но хотя Сколько? 177 тысяч долларов уже занесли, а через КСМ тут видим уже 27 лямов, поэтому я буду заносить Contribute тоже через Кусаму, как это делал и ранее. И что нам нужно сделать? Нажимаем контрибьют, мы нажимаем Connect Wallet и здесь нам нужно, видим минимальное количество 0.1 КСМ, как всегда, а максимальное в зависимости, сколько вы хотите занести. Так, я выбираю вот этот кошелек, у меня тут 1.48 КСМ. И сюда я готов отправить, наверное, давайте 0.78 ксм, А 0.7 оставлю на другой проект, следующий, BitCountry. И нажимаем Contribute. Здесь обязательно вводим свой пароль. Здесь у нас будет черный экран, написано Contribute. Чтобы проверить, получилось у вас законтрибьютировать или нет, заходим в Polkadot.js.org инструкция по установке кошелька и вообще как пользоваться вот этим сайтом естественно ссылочка на инструкции будет под видео в описании поэтому изучайте используйте потому что как вы понимаете без нее участвовать в парачейнах у вас не получится так вот здесь вот нажимаем network парачейны нажимаем crowdloan и сейчас вот эта вся история подрузится и здесь мы можем проверить получилось ли у нас занести свои Кусамы в пользу Пикассо. Сейчас пока грузится, сразу хочу сказать, видите, Пикассо уже докидывает, скоро 100 тысяч они свои наберут, и если вы хотите занести в этот проект, рекомендую ну, скорее всего поспешить, потому что это мой за день и за два дня уже закончится, и краудлон может быть закрыт. Все, подразумеваю страницу, видите, напротив Пикассо, вот My Contribution, нажимаете и видите, мы 0,78 КСМ э, законтрибьютили в пользу данного проекта Picasso. И ждем их э, запуск проекта, первые разлоки токенов, 50% сразу нам насыпят. Дальше, следующий проект, который э, я тоже хочу занести, да, оставил там 0,7 КСМ, это Bitcountry. Давайте посмотрим, что у него. По инвесторам здесь э, тоже порядок, есть топы, есть NGC Ventures, LD Capital, DFG. Э, что здесь? Здесь тоже очень э, много инвесторов. Также я вижу OKEX Blockdream Dream Ventures, что означает, что скорее всего их токен будет залистен сразу на OKEX бирже. это хорошо. И здесь совсем история противоположна, Видите, это сектор NFT, это сектор гейминга, это сейчас тренде, это хорошо. И здесь, в принципе, в CD-Gusama еще такого не было, потому что они... Что у них здесь? Это, прежде всего, создание своих... своей метавселенной. Что это такое? Вот, в принципе, можно... Где оно? Я видел у них на сайте. Вот нажать и посмотреть, как это выглядит. То есть вы, собственно, в принципе, будете создавать свои метавселенные, у вас будет земли, вы можете при... э, приглашать сюда, естественно, своих друзей, да, там, не знаю, давать возможность им для заработка. Ну, то есть интересная, в принципе, история. То есть насколько все это уже оцифровано, поэтому здесь, я думаю, этот проект должен выстрелить и я в него тоже за 07 ксм, потому что считаю его реально перспективным и их не токен напрямую будет взаимодействовать в этой метавселенной, за счет него вы будете там продавать, обменивать, покупать земли и все остальное здесь у нас есть если мы от 101 ксм у нас появится реферальная программа в размере 5 процентов что это значит если вы заходите под моей ссылкой зайти вы получите 2 с половиной процентов сверху токенов и два с половиной процента получу я то есть такая история win-win поэтому кто хочет сюда занести, тоже welcome. Ссылка под видео будет в описании. И также, кто там здесь будет заносить, в зависимости от из первых и какой размер, они вот здесь пишут, что подарят земельный участок да, для постройки своей метавселенной. И есть, по-моему, по метавселенной, если я не ошибаюсь, есть проект на эфириуме, и там он, по-моему, с капой в 1 миллиард. 1 миллиард, отдумайтесь, капа. Да там у них продаются вот эти земли и довольно по хорошим ценам и мало ли там через какое-то время нам накинут эту землю если вот эта история выстрелит и еще там сможем какой-то кусок земли продать и на этом заработать я вот сейчас говорю об этом мне сам смешно не верится в это уже земли продаем прям в играх да интересное время мы живем друзья ну что ж поехали дальше Давайте глянем, сколько они собирают. Здесь они собирают 222 тысячи ксм. Давайте проверим. У них будет 100 миллионов общая капитализация. 15% они на краудлон выделяют, что составляет 15 миллионов. Ну и токенов 68 они будут за 1 ксм давать. Сейчас я поделю эту сумму. Да, если мы разделим 15 лямов на 68, вот мы где-то получаем... Вот 220 тысяч ксм, собственно, если они соберут, то мы получим вот за один ксм 68 э, токенов. По рефералке я сказал, 2,5-2,5 вин-вин. Дальше, сразу после выхода у нас будет разлог 30% сразу токенов насыпят, что очень хорошо и, ну, в пикасу понятно, 50, это вообще я такой первый раз встречаю, но 30, это как раз самая такая норма, хорошо. И в течение 12 месяцев остальные 70% токенами нам будет насыпать. Вот, если получится с 30% единоразово сразу отбить свои на КСМ, было бы круто. Ну, в любом случае, проект тоже под экономикой, если посчитать, я думаю, мы сможем, ну, как минимум, свой КСМ забрать, а еще, если мы Помним, нам КСМ возвращается в течение года, ну, считай, халявно поучаствовали, токены взяли, заработали. И здесь 15 миллионов всего лишь будет сразу ну, в обращении, потому что все остальные э, токены, если здесь смотреть, они будут разлачиваться попозже. Вот, вот эти 15% они ну, в принципе будут э, в рынке и больше... Пока токенов не будет, потому что все, кто инвестировал заранее, тут блокировка на 18 месяцев, потом линейный выпуск в течение 24 месяцев. И частные инвестора тоже блокировка на год, потом линейный выпуск в течение там, 24 месяцев. То есть мы видим, в принципе, обращения в токенов будет мало, если брать капу, опять же, такие, опираясь там, на средние такие статические данные по проектам, которые выходят 70%. Для такого проекта 70-100 лямов, это я беру там, ну как минимум, то мы понимаем, что цена 10-15 долларов за токен вполне может быть. И если 10-15, но ну, даже с КСМ минимум там те же самые 600-1000 долларов должна какая-то быть. И Если даже 1000 долларов будет, это будет классно, 30% это 300 долларов, практически КСМ сразу отбивается в зависимости, когда вы брали. Там по 400-350 или, может, вы вообще там по 30 брали, или по 100-200. По Поэтому здесь, смотрите, сами решайте. В любом случае, я здесь тоже буду принимать участие. Как минимум смотрю... Ну, математика мне тоже здесь нравится. Я думаю, проект должен стрельнуть. Ну, если не случится какой-то фиаско, и рынок сейчас ну жестко там прольют, да, и начнется межа история. Ну, я думаю, такого сейчас прям не произойдет. Так, давайте законтрибуйтем пользу данного проекта KSM, которые у меня там остались, 07, да, с кошелечка. Итак, итак, кошелечек у нас подтянулся, вот у вас будет там реферальный код, тоже будет виден по ссылке, если перейдете. Потом уже, когда законтрибуйте, сможете сгенерировать свой. Вводим 07KSM, где она тут 0.7 есть. И видите, по коду у меня... Добавлено больше на один токен, что очень прикольно. И нажимаю лог КСМ, Подтверждаем Yes. Здесь вводим пароль, как всегда. Итак, все, идет загрузка. Сейчас она закатрибутится. Где проверять, я вам уже показал на сайте. Поэтому проверяйте, ложьте, если готовы инвестировать в тот или в другой проект. И ссылочки под видео, естественно, я оставлю в описании. Ваши комментарии по поводу того или иного проекта, будете ли в нем участвовать или нет, буду рад почитать в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи. Всем профита. Всем пока.